ребят отпуск наконец-таки мой отпуск закончился и я возвращаюсь в строй сейчас даже назову эту трансляцию я возвращаюсь в строй я возвращаюсь в строй отпуск окончен ребят Ребят, все, отпуск мой окончился, отпуск мой окончен. Почему я так решил? Да не знаю, просто, ну не хочу просто больше отдыхать, что мне скучно. Ну да и тем более я не могу долго отдыхать, потому что, ну как бы вы сами понимаете, мне надо эти игры записывать. Batman Arkham Origins, Batman Arkham Origins Blackgate, Batman Arkham Origins, эм, Короче, Batman Arkham Origins. мне надо записывать, ну и тем более с вами поговорить потом в телеге. Можно мне написать в Telegram, и я вам отвечу. Попробую просто, просто попробую ответить. Я и... смотрите, практически дорисовал, практически разукрасил мне. Только немножко осталось э, дел, э, тут доделать да, точнее нужно, это еще футболку у него разукрасить тут, ну как бы вы можете видеть фон общий надо разукрасить, поэтому, чё, ждать, остается вам только ждать. И все, вот когда футболку разукрашу и общий фон будет разу готов, я тогда и буду продолжать играть в Batman Arkham Origins, ну и Blackgate конечно же тоже буду находить. А чё там было, так, да, чё там было, это, короче, я вернусь с отдыха, ага, может мне, пожалуйста, накидать побольше лайков, ну, потому что я реально с отдыха вернулся. Ну, ладно, короче, ребят, давайте всем до скорых встреч, увидимся с вами в Бэтмен Arkham Origins, пока-пока.